Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодняшнее видео будет про юку Я буду укоренять макушку. Кто смотрит мои видео, они знают, что я примерно где-то месяц назад обрезала свою юку И макушку, которую обрезала, поставила в ведро с водой. И она прекрасно дала корни. А здесь посмотрите, какой пошел рост. И вот еще почка проснулась. Четвертая. Четыре хороших отростеля. Ну, три прям хороших, а вот четвертая вот проснулась. То есть, результат мне нравится очень. Почему я ее обрезала? Потому что она у меня уже была очень высокая и самостоятельно не стояла, заваливалась, и мне пришлось ее обрезать. И она росла, как бы, в один ствол. Но вот здесь она, конечно, выпустила еще детку, как такой, ну не то что детка, а тросток вот такой пошел еще. И после обрезки я заметила, что у нее стала утолщаться вот эта вот такая нога. У нее правда как нога. И помимо этого я ее еще пересадила в большее кашпор. Если судить по растению, то пересадка и обрезка ей очень понравились, потому что молодой рост такой прекрасный пошел. А теперь пойдемте я вам покажу макушку, как она себя чувствует, и ее же будем укоренять в горшок. Вот здесь она у меня стояла на укоренении. Вот в этом ведре просто налила воду. И посмотрите, какие корешочки. Теперь я ее хочу посадить в землю. Прошел месяц, прекрасно вообще укореняется. Просто в воде, без всяких добавок. Чистая вода. Я землей сильно не заморачиваюсь. Обычно универсальный грунт. Но здесь я немножко добавлю ей кварцевого песка для разрыхления а вот такой вот фракции и все то есть она неприхотливая то есть она растет ей вообще в принципе в самое. и на дно обязательно керамзит конечно же вот такое кашпо это у меня кашпо из-под юки из-под мамочки сейчас я насыплю буду добавлять грунт у меня прежняя юка которую я вам показывала я ее тоже укоренила сама и она у меня росла вот в этом кашпо сразу то есть ничего страшного нету что кашпо большое она тоже не маленькая корни у нее очень быстро растут и ее туда-сюда. И даже если я поменьше горшок посажу ее, у нее макушка, видите, какая тяжелая. Она просто уронит сама себя. Все. Так что буду садить сразу в такой кашпо. Тем более это уже проверенный у меня способ. Ну вот, достаю свою красоточку. Ох. Сейчас весна, она сейчас просто очень быстро пойдет. Ну, вот так вот, наверное, буду ее присыпать. Ну, неудобно, конечно. Сейчас ее немножко закидать, чтобы она стояла. Была, была одна юлка а теперь две стала такие не маленькие это но они красиво смотрятся мне нравится юка ну земли-то конечно уходит много надо ее сейчас хорошо так поставить чтобы она не садила ее Поливать я ее не буду, так как земля влажноватая такая, как бы ей достаточно этого будет. Ну Здесь она, конечно, у меня скривилась, но она выправится. Ну вот такая вторая юка у меня появилась. Кому интересно посмотреть обрезку моей юки, можете зайти на мой канал и посмотреть. Ссылку оставлю под видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.